Спроси у любого человека, что для тебя важно в семье. И наверняка каждый ответит, мне важно, чтобы в моей семье царили любовь, понимание, уважение и поддержка тех людей, которые меня окружают. А что для тебя важно в отношениях с людьми на работе? Да по сути то же самое, уважение, понимание и поддержка. Но так ли обстоят дела на самом деле в вашей компании? И почему те ценности и те отношения, которые так важны для нас в семье, зачастую утрачены при нашем взаимодействии с коллегами? И отношения — это именно та категория, с которой мы работаем на нашем тренинге команды моей мечты». Отношение человека всегда определяет то, что он делает. И всегда, так или иначе, отношения влияют на конечный результат работы компании. От того, как сотрудники смотрят на вещи, как они смотрят на себя, на компанию, как они относятся друг к друг другу, как они относятся к руководству, какое отношение они декларируют вслух, а какое отношение они транслируют между строк, насколько они вовлечены в свою работу, зависит насколько эта компания может быть успешна и какие цели и проекты вообще под силу этой компании реализовать. Я убежден, что компания может стать намного эффективнее, когда меняется отношение сотрудников к работе и когда меняется их отношение друг к другу. И смена отношения – это и есть тот прорыв, которого мы добиваемся на нашем тренинге. И мы ни в коем случае не рассказываем на тренинге умным, успешным и образованным людям, как им надо работать на наш взгляд намного эффективнее, полезнее, а главное честнее сфокусироваться на том, как по факту люди работают сейчас, в чем они заинтересованы, в чем они не заинтересованы, какие у них проблемы, уважают ли они друг друга, слышат ли они друг друга. Зачем мы все это делаем и зачем мы вообще об этом говорим? Потому что, на мой взгляд, сотрудники компании – это самый ценный ресурс, который у компании реально есть. И я повторюсь – то, как сотрудники смотрят на вещи, как они смотрят на себя, на компанию, как они относятся к руководству, в каких интерпретациях они живут, какой в компании царит настрой, определяет то, насколько эта компания жива и насколько она быть может вообще успешно. Поэтому сотрудники компании – это самый ценный ресурс, которые у вас реально есть. И я прошу вас посмотреть на наш тренинг «Команда моей мечты» как на инвестиции в ваш самый ценный ресурс, ваших сотрудников, в вашу команду. И эта инвестиция на практике приносит владельцам бизнеса значительно большие дивиденды, нежели вы сэкономите на стоимости самого тренинга. И вполне логичным и закономерным финалом нашего тренинга является преобразование коллектива единомышленников в настоящую сплоченную команду, команду мечты. Когда людям становятся интересны новые амбициозные цели и проекты компании, когда людям становится интересно быть и работать рядом друг с другом когда люди становятся более свободны и креативны и с искренней вовлеченностью направляют всю свою энергию на достижение в своей жизни и в своей работе новых ярких результатов.